Приветствую вас, львы и львицы, уважаемые, дорогие. Поздравляю вас с наступающими днями рождениями, с наступившими, у кого уже наступили, начинают наступать. Ну, Хочу поблагодарить вас за вашу поддержку на канале. Для YouTube это очень важно, ну и для меня в том числе, поскольку немало тратится усилий для того, чтобы сделать полезный прогноз. И чем будет больше лайков, тем будет больше взаимодействий между нами и YouTube будет предлагать это видео для... в качестве рекомендуемого. Поэтому прошу всех, кто смотрит, пожалуйста, не ленитесь, пожалуйста, поставьте пожалуйста, лайк на слове «нравится». Так. Ну что ж, сейчас мы приступаем к прогнозу. С 22 июля по 15 августа Венера будет двигаться по знаку Зодиака Диа. Дева. Дево для вас ⁇ это денежки. Поэтому эта сфера будет для вас очень важна. Можно сказать, что вы станете более рациональны, более аккуратные в тратах. Будете больше, чаще просчитывать, просчитывать, считать, как куда, что потратить, как заработать свои деньги. Сразу скажу, что это месяц, ну, период, когда, конечно, хотелось бы, бы куда-то поехать отдохнуть, но э, с пользой у вас получится именно заработать. Итак, друзья, давайте посмотрим, что вас ожидает в начале периода. Ну, во-первых, оппозиция, вот она, от Венеры к Юпитеру. Это ваш второй дом и, соответственно, седьмой. Здесь могут быть... Нет, не седьмой, это восьмой. Да, второй, восьмой. Могут быть неожиданные траты денег, достаточно крупные. Учитывая, что восьмой дом также связан с домом секса, здесь может быть ситуация, знаете, секс ради... из... за деньги. Вот. Так. Может быть помощь от любовников, за кого это актуально. 24-25, здесь у нас произойдет полнолуние в знаке 24 числа, в знаке зодиака «Водолей» для вас водолей это знак, который отвечает за партнерство, поэтому очень важно в этот день посвятить своему партнеру, а еще лучше вместе с ним пойти в какое-то место увеселительное и вместе провести время, как-то освободиться от своих эмоций, если вы чувствовали, что вас что-то мучает, какие-то может быть конфликтные ситуации, постарайтесь это все дело разрешить именно до этого дня. И есть указание на то, что может быть Слишком накалена ситуация, и желательно до конца полнолуния с ней закончить. Так, 28-29 произойдет сразу несколько событий. Ну, давайте посмотрим. Очень важных. Ну, во-первых, смотрим. Меркурий переходит из вашего дома тайна лев ваш родной и придаст вам возможности быть более харизматичным в вашей речи, вашим движением больше скорости придаст, харизматичности, умение договариваться и решать какие-то важные вопросы, более больше мобильности вам придаст, и также умение поворачивать других на вашу на свою собственную сторону. 29 также у нас перейдет марс в деву будет двигаться за венерой и ваша активность в сфере заработка зарабатывания денег будет увеличена поэтому я и говорю что с 22 по 15 лучше всего уделите время кропотливой работе есть шанс хорошо заработать так Также с 29 Юпитер начинает поворачиваться вспять в знак Зодиака Водолея, Стану для многих актуальными вопросы, которые у вас возникали в период 20, в апреле в месяце. И с 1 -го 2 -го, обратите внимание, Меркурий будет вставать в оппозицию к Сатурну. Это указание на то, что вам будет очень тяжело договариваться с окружающими. Особенно с своими партнерами. Период конфликтов может быть первое, второе число. Третье, четвертое. Партнеры вас будут не слышать. Третье, четвертое. Здесь у нас... Тригон от Венеры к Урану. Здесь благоприятная ситуация для перемирия, для возможности заработать. Вот, увидите, вот от карьеры идут денежки, вот деньги и карьера. Вот прямой зеленый аспект. Смотрим. Зеленые аспекты это что-то хорошее, что-то приятное, то, что дается легко. Вот. И хорошая прибыль вообще от работы. Возможно, какие-то интересные, очень хорошие прибыли благоприятные финансовые сделки. 8 числа новолуния во Льве. Это ваше новолуние, когда вам уже захотеть погулять, провести очень веселое время в развлечениях. Ну, пожалуйста, да, вам можно себе это будет позволить. Конечно, Сатурн в доме партнерства, он вас еще не отпускает. Это могут быть трудности с вашими партнерами, как по браку, так и по работе. Знаете, какой-то некий, некий холод с их стороны. Что еще интересного? С 9-10 будет оппозиция между Венерой и Нептуном. Это склонность к самообманам. Давайте посмотрим, какой сферы жизни она у вас коснется. Так, Венера, деньги. Ага, ну смотрите, будьте осторожны, не занимайте другим людям деньги. И сами в долг не берите. Тяжело будет вернуть. Здесь, знаете, кто-то может соблазниться. Каким-то человеком очень сильно понравится. Будет тяжело. Устоять против этого соблазна. Ну, в общем-то, день, день вот 9-10, день соблазна. Возможно, финансовые убытки, то есть напрасные финансовые расходы. 11-13 Венера будет в прекрасном аспекте к Плутону. Ой, так, 13 08 к Плутону, и этот аспект принесет очень хорошее взаимодействие. Вот Венера, вот Плутон, вот зеленый аспект. Плутон у нас связан с домом работы, но я думаю, что, знаете, вас ждет такой хороший, вдохновенный труд. Очень хорошие результаты могут прийти к вам. Так, 12 у нас Меркурий переходит в Деву, ваше мышление станет очень таким практичным, аналитичным. Ну, просто шикарный период, особенно с 12 числа, для того, чтобы поработать. Хотя, конечно, здесь уже Венера подходит к концу. Ну, с 12 по 15 а вот этих 3 дня, они, конечно, могут вам принести очень хорошие результаты. 14 числа будьте осторожны, день эмоционально нестабильный. И, возможно, эмоциональные это всплески встряски особенно у кого есть что-то ну, какая-то планета в водном знаке личная например луна может находиться в скорпионе и видите тут идет такая четкая позиция к урану это конечно сильнейший такой эмоциональный накал за близкими женщинами ну, также этот день неблагоприятен для каких-либо поездок. Ну, в целом месяц неплохой. Единственное, что вам, как-то, знаете, спокойно не будет. То есть, постоянно будет, будет необходимость как-то так вот к... балансировать. Как будто бы где-то в каких-то моментах будете находиться на грани. Но в основном будут сложности с вашими партнерами. А по денежкам, ну, в принципе, должно продвигаться хорошо. Как раз финансовая сфера должна порадовать астрологии на сегодня мы все ну сейчас мы переходим к прогнозу на тару ну и конечно же давайте зададим вопрос как будут окружающие воспринимать представители знака дяком? лев какими вы будете для окружающих ну, я вам могу сказать, что достаточно гармоничными по четверочке. Жезлов, очень уравновешенными, знаете, такими настроенными на дружбу, на семью, на взаимодействие совместное. Ну и вообще, здесь, конечно, эта карта, она связана с, с отпуском, желанием отдохнуть. Хорошо, что будет происходить в финансовой сфере львов? Давайте посмотрим. Здесь немножко, ну не немножко, а есть разочарование. Хотелось бы, чтобы было лучше. Но это лично, вот, знаете, ваши, может быть, у вас слишком большие расходы. Ну, давайте посмотрим. Да, очень много расходов. Расходы в основном на своих любимых. Ну, Это для львов абсолютно нормально. Но это еще указание на несколько источников дохода. Хорошо, что ожидает львов в сфере работы? Давайте посмотрим. Здесь переживания у вас присутствуют. Хорошо, а с чем связаны эти переживания? Ну, какие-то планы. Возможно, какие-то планы у вас не существуют. Ну-ка, давайте я посмотрю. Планы, связанные с надеждами на короля Жезлов. чего то вы от него ожидаете. И, может быть, он вам что-то пообещал. Это огненный король, лев, также же, как его овен или стрелец. Или же просто человек такой, знаете, очень предприимчивый, очень горячий, деловой, активный. Вот он с вами как сотрудник идет, и есть некие переживания, связанные с этим человеком, может быть, страхи или опасения. Так, теперь давайте посмотрим, что, в принципе, у вас происходит в карьере, основные события карьеры интересно. Ну, здесь такая очень творческая карта, конечно. Ой, что касается женщин, она говорит о том, что это стабильность, все очень закономерно, может быть, это даже женщина, которая находится в декрете. А для мужчин... Для мужчин здесь может быть указание на то, что Ему помогает какая-то женщина или все, что он делает, он это делает ради некой женщины. Еще здесь есть указание на то, что может произойти ой, разрыв или переход на другое место работы. Или может быть человек не перейдет на другое место работы из-за близко женщины. Ну, Что-то с ней будет связано перемены по работе но вы знаете вот нового места здесь не вижу как раз это сочетание говорит о том что по новому месту нет скорее всего остается старое. хорошо что ждают семейные пары львов и львиц что ждать семейные пары здесь императрица здесь конечно императрица вот она красавица такая дорогая женщина мать хозяйка всего семейства и это главная женщина в вашей жизни, либо вы есть такая женщина. То есть, у вас все очень стабильно и хорошо. Что касается любви, любовных взаимоотношений, здесь есть некие начинания, тройка жезлов. То есть, люди смотрят вперед, строят какие-то совместные планы. Но пока только планы, пока без какого-либо продвижения. Если говорить о новых знакомствах, ну давайте на всякий случай спросим, будут ли новые знакомства у львов. Да, здесь случайно идет, возможно, это где-то произойдет в поездке, движением по колесу фортуны. Давайте посмотрим. Да, где скорее всего идет дорога. Знаете, как человек получает новости в дороге, в поездке. Возможно. Еще есть указание на то, что это может произойти на отдыхе. Вот проигралась особенно для мужчин королева Пентакли на отдыхе. Пентакли – это козерог, телец или дева хорошо и основной совет для представителей зодиака лев на период с 22 июля по 15 августа смотрите если вы например женщина то вам нужно держать голову холодной мысли четкие расчетливые то есть быть хладнокровным действует согласно как по закону все без чувств, без излишних эмоций. Может быть, даже что-то лишнее от себя убрать, оттолкнуть, разрывать. Ну, вообще не идти на поводу у чувств, не идти на поводу у эмоций. И тогда вас ждет что-то очень благоприятное с перспективой надолго. Всерьез и надолго. Ну что ж, на сегодня все. Надеюсь, что, ну, если вы мужчина, то я думаю, что вы должны примерно так же и мыслить, как и Королева Мечей. Быть очень прагматичными и не поддаваться на искушение, может быть, с кем-то поконфликтничать. Тише едешь, дальше будешь. Ну что ж, всем хорошего. И до встречи в следующих прогнозах.